Всем привет! Лев, и сегодня мы продолжаем играть Minecraft, и сегодня будет хэллоуинская мини-игра, да, в принципе, которую добавляют только в Хэллоуин, да, на сервер Майнплекс, и, в принципе, вот она, та самая мини-игра. Суть мини-игры будет такова, то, что здесь надо убивать всяких мобов, да, которые будут становиться все сильнее и сильнее, да. Ну, и здесь можно как бы выбрать свои киты, да. То есть, это на Хэллоуин только добавляется этот мини-ежим. И он будет, наверное, поинтереснее, чем в прошлом году. В принципе, я э, в подсказках сейчас оставлю, да. Тот мини жим он неинтересный особо получился, честно говоря, да. Да и вам что-то не сильно понравится, То есть, ну, не очень. Вот этот даже и то лучше как-то, мне кажется, да, получится. Ну, да ладно, в принципе, давайте я посмотрю киты, какие тут есть. Видите, какие тут всякие киты есть. Э, я выбрал вот такой вот, да, алмазный меч. И вот, я так понимаю, то, что вот этот э, железный меч будет покруче, я так понимаю, то, что он дает э, сквозь 2 э, 10 экстра сердечек восстанавливает раз 10 секунд, я так понимаю. Но я выберу, наверное, сначала вот это. Я, кстати, хочу записать два видео на Хэллоуин. Возможно, второе видео выйдет, может быть, в 1 или во ноября, когда уже Хэллоуин закончится. Если что, он будет с 31 да. Этот ролик записываю в 29 да. Поэтому, как бы, ну, если что, так вдруг получится, то, ребята, Саян, да. Но, в любом случае, я просто заранее запишу тогда второй ролик, да. Например, там, завтра или послезавтра, там, в 31 ну, и выложу может быть, в первое. А может быть, и в 31 первое. Я, конечно, постараюсь в тридцать первое хотя бы выложить. А может быть, вообще в 30 Ну, не, в 30 я точно не выложу. Это как бы стопроцентная информация. Так, смотрите, у меня какая броня такая себе. а Подождите, а суть кита какая? То есть, видите, у игроков разные киты всякие. Так, у меня что-то восстанавливается. Вот, видите, у нас вот ворота открываются и появляются пока что обычные зомби. Так, окей. ой ой ой ой так, хорошо, что здесь хотя бы сердечки восстанавливаются. И да, кстати, у меня одна жизнь, если что. И, по-моему, здесь нельзя броню лучше делать. Так, у меня копится какая-то суперсила. Это что? Трепортиваться могу, нифига себе. Так, вот это интересно. Это... Не понял. А, туда нельзя заходить, я понял, спасибо. Буду знать. Опа, есть еще. Так, на. Ага. Я сейчас Подождите, я, я, я что то вообще... Фух, капец, я чуть не умер. Блин, броня у меня очень слабая, это, конечно, жесть. Так, телепортуюсь. Чё? Не понял. У меня скорость, кстати, есть. А как она работает? Э -э, у тиммейт восстанавливается. Не знаю, на базе что ли, телепахтируют. Ладно, давайте помогать, помогать, помогать. Немножко. Зомби хотя бы валить немножко. Так. А, как? А, я телепортируюсь просто. Чуть ли не бесконечно, вот таким вот образом, да? А вот наверх... Короче, не понимаю, как это работает. Но, кстати, видите, я его от падение не получаю. Так, используем ультимейт. Так, нет, не будем. Мобов мало. Паук. Паук, наверное, посильнее будет. Первая волна это зомби, потом скелеты, потом пауки. А дальше я не знаю. Да. Потому что я совсем чуть-чуть поиграл и сразу вдох. Да. Но чтобы не исполнить себе слишком много всего, да? В любом случае неплохо. Так, я прям бью сильно, прям, да, офигачу. Жестко, прям на мобов. Так, давайте. Опа! А что я сделал? Не понял. У меня просто сердечко только осталось и все. Я не понял, суть способности. Может быть она там сработала. Не понял. Так, хорошо. О, я так их убиваю. Так, тихо, надо восстановиться. Хотя бы два сердечка сейчас остановлю себя, а то реально страшно. Фух. А, я их так убиваю, реально. Я правой кнопкой нажимаю. Ни себе! Так и один остался! И а! что-то бьет! Твари! Капец! Офигеть! Нифига, вы это видели? Гигантский зомби просто. Интересно, он, кстати, он всегда появляется гигантский зомби, когда ты один остаешься? Или просто со временем? Это надо узнать, кстати, будет, наверное, да? Реально, прикольно. Так, окей, давайте сейчас скит узнаем, какой выбрать. Блин, я не успел. что -то... А, нет, все, успею сейчас. Так, извините за лаги. Так, у меня был вот этот. Давайте вот этот выбьем. Это вроде как дефолтный, я так понял, да? Потому что в алмазной броне... Да, алмазная броня это дефолт. Так, все, игра начинается. А, не, еще 15 секунд, окей. На самом деле, давно я не снимал мини-игры уже, и как бы сейчас будет целых 2 мини-игры, и думаю, это будет достаточно прикольно. У нас 4 игрока, да, окей, неплохо. Так, э -э -э а, она просто немножко подкидывает, и я трачу жизни, у меня тяются жизни. Ну, понятно, у меня броня слишком мощная, нихера ты, херачи, жестко. Только меня не удай, пожалуйста, не убей. Это я как бы прошу, да? Так, окей. Алмазная броня, я так понимаю, это просто. Э, ну, она не будет особо сильно, наверное, как-то э, Ну, херачить. Да. Как-то сильно работать круто. Скорее всего, я просто могу бить топором людей э, зомби и все. Да. Так, ну меня хотя бы не убивает свой игрок. Это уже хорошо. Так, у меня, кстати, восстановление идет. А как оно работает? Ну-ка, давайте узнаем. А ну что, бесконечно у меня? А, нет, не бесконечное. Когда я моба пью, у меня восстановление проходит. Появляется, точнее. Отлично. Опа. О! А! Меня закупорили. Подождите. На, зомби, на, на, на, на. Так, опа, я такая взял, обманул скелета. Или он меня... Так, опа, что происходит? Я ничего не вижу вообще. Так, опа. Так, окей. Прикольно, прикольно. Да. Так, опа, валю, валю. блять. Так, тут граница, я чуть из-за этой границы не умер. Так, на. О, плюс сердечки, неплохо. Плюс жизни. Но я не понимаю, как в той броне работала эта способность. Да. Может быть, я что-то не заметил просто. У меня, кстати, жизни уже закончились те. Неплохо. В этой катке все очень круто. Я понял, оно со временем спавнится. Так, все, опа, я отлетел немножко. Так. Ой, а что залагало? Отвисни. Блин, я сейчас сдохну наверное, из-за того что залагала Нормально, это вообще в кадрах не должно попадать в видео по идее Блин капец КАПЕЦ Блин, как грустно Как грустно то что так все произошло если честно Так, сейчас будет попытка 3 Так, матыга есть Лучник. Ну, лучник я не очень люблю. Давайте вот это, например, попробуем. Да. Блин, на самом деле я начал немножко поздно снимать про Хэллоуин видео, потому что... Ну, сейчас уже 29-й, как вы понимаете, то, что остается получается, два дня всего лишь. Этот ролик выложу, а следующий выйдет чуть позже. Ну, ничего страшного, в принципе, я думаю, вы... Уже, как бы... Ну, думаю, вы меня поймете. В любом случае, два ролика в течение недели про мини-игры. А может быть, даже и третий сразу сниму, там, Время Хэдкора, например. Или еще что-нибудь. Да. Кстати, ребят, я не знаю, если вдруг этот ролик посмотрит достаточно много людей, то, как бы... Э, ну, посмотрите два прошлых ролика, которые у меня были, там, Время Ходкова и Выживание Майнкрафте второй сезон. Потому что они очень плохо у меня зашли, да, на канале... Ну, реально, почему? Я не знаю. Типа уведомление, наверное, не приходит, да. Но, окей. Так, как работает эта броня? Так, это я? Нет, это не я. Или... А, я стреляю огнем. А, это я с книжками, да? Подождите. Сейчас я попробую. О! Я понял, как это работает. Подождите. А, матыга, как? А, матыга вот так. Хорошо, я понял. Спасибо. Я вас понял. Смотрите, я просто беру, останавливаюсь и снежками их добиваю. Главное то, что через игроков это проходит. Эти пульки. И это очень приятно. На, отлично. Блин, круто. На самом деле мало кто снимает этот мини режим и вообще про Хэллоуин. Потому что, в принципе, мини в новые вроде как не добавлять про Хэллоуин. Поэтому, наверное, мало кто сейчас их снимает. Да, ой, ой, чё опять залагало вы чё издевать, мне это уже реально надоело. Фу, хорошо то, что я отошел хотя бы. А то это было бы сейчас было бы очень глупая смех, очевидная. Главное то, что у меня с интернетом все хорошо. Я не знаю, может быть это, крист... это Кристалликс. Э -э Майнплекс так работает, фиг узнает. Так, ну неплохо, неплохо. Так, а, не, подпрыгивать я не могу. У меня почти ультимейт загрузился. Пацаны, здорово! На! Эээ, The world. А ч, а чё сейчас? А ч это? Подождите, я не понял. А, это восстановление и а, это самое сопротивление. Пацаны, сюда все вставайте. Пацаны! Мало. Вот это я красавчик, я конечно. Так, 8% что загрузилось тем временем. Смотрите, у меня же восстановление идет. А, нет! А, идет, идет, нормально. Так. А, круг уже закончился. Зеленый вот этот. Хорошо. Ой, паук. Здрасте. Я понял, надо именно держать свои пульки, вот эти снежные, потому что тогда очень мало выйдет пулек. Да. Так ты просто их потеряешь. А может быть, кстати, когда стреляешь, ты можешь тоже держать. Нет, нельзя. Тут только одна дается. Так, опа, о, давайте еще раз. Ультимейт. Отлично, отлично, отлично. Пацаны, все сюда, все-сюда, да. Давайте. Пока ХП много у меня, можно их валить прям спокойно. Давай. Опа-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп, оп, оп, оп, оп, оп, оп. Оп -оп -оп. Давай, давай. Вали, вали, валим. Так, отлично. У меня пока восстановление идет. Так, ну и закончится этот клуб у нас. Да, сейчас будет большой зомби. Да, гигант, хорошо, появился. Красавчик. И мы его сразу. На! И такой. Ба -ба немножко вальнули. У меня половиной сердечка. Это очень плохо. Он как-то очень быстро бежит, кстати. На. Так, на него, по-моему, не действует это дело. Бля, он на меня идет, не страшно. Нет! Так, да? Я жду, я жду, я жду. На-на-на-на-на. Очень мало снимается. Не, мы сейчас сдохнем. Я отбегаю. Я отбегаю. В голову надо целиться, наверное. Хотя это не точно. Блин, ведьму надо валить. Ведьму, ведьму. Ведьму это в первую очередь, потому что она больше всех валит. Это как бы сто процентов. Валите ведьмы, пацаны. А, тут ты игрока неплохо, так я отбегаю, отбегаю. А это что такое? А вот это уже хэллоуинские зомби. Это еще хуже, еще опасней. Так, интересно, а можно нам все-таки как-то прокачиваться? Или нет? Вот это что за книжка? Что она делает? Ты что делаешь? Она хилит, что ли? Не понял. А как он годится, кстати? Так, я его немножко валю. А-та-та-та! Так, все, отбегаю. Нормально, еще пуля. О! Блин, я не на ту кнопку нажал, я хотел задом сейчас парковаться, да? Окей, погнали. У нас есть лук, у нас есть меч, и все, да, неплохо. Да, окей, давайте. Опа. О, он, кстати, немножко интересно стреляет, я так заметил. Короче, я не понимаю суть этого кита, если честно. Он просто стреляет или как-то этот лук... А, он как-то работает, смотрите, он по и стреляет. Да, он по 2 стреляет. Да, он по стреляет, ребят. Отлично. Ну вот это неплохо, в принципе. ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой ой А, тут заятка. Видите внизу, где опыт. Тут заятка, ребят, идет. тут ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту ту Ой-ой-ой, надо, надо отбегать. Так, э, что он делает? А, стрелы, стрелы. Ха, ха ха нифига фигачу. Давай-давай-давай. Я валю, пацаны, его. Валю-валю-валю. Смотрите, смотрите, что я делаю. Я после его валю, ребят. Капец. Так, тихо, я бегу-бегу-бегу. Я сейчас умру. Давай-давай. На. Давай-давай. Так, я отбегаю. Я не хочу сейчас опять умееть Вот так, глупо. Да. Ой-ой-ой, да -да. тихо. Тихо. Сколько процентов? 20. Ну, это мало. Это сто лет ждать. Так. А Отлично, мы его почти убили, пацаны. Мы его почти убили. Вали. Красиво. А это типа победа, что ли? Или тут невозможно победить? Вот этого я, кстати, не знаю. Ну, поливаться возможно. Такого не должно быть. Давай, давай, давай. Есть. Вали его. Ладно, ты сам его вали, в принципе. Окей. 52%. Так надо эти обычные зомби сейчас в принципе валить. Так в принципе кит лучника не такой уж и плохой если честно. Как оказалось, реально он очень достаточно неплохой. Так, ой, сейчас сзади нападут. О, неплохо, почти стилы, или по 5 было? Ну зомби обычных у много, да. Надо избавляться, так надо опять отбегать, надо опять отбегать. Бля, я, наверное, умер, все. Ребят, ну я не знаю, почему такие лаги происходят. Но, в принципе, ладно. Будем на этом тогда заканчивать. Э -э ну, я не знаю. Типа, может быть, это у всех так. Но почему-то у меня именно вот так вот... Залагивает вот эти всякие проблемы, да, которые, к сожалению, у меня есть, и это не очень приятно, но все таки ну что поделать, да, как бы, ничего с этим поделать, ребят, к сожалению, я не могу, да. Ладно, ребят, в принципе, всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, оцените видео, О, это что там наверху, подписывайтесь на канал, оцените видео, всем спасибо, пока-пока, и, ребята, Удачи, да, и увидимся в следующих видео, да, ну, и вот как-то так, да. Все, пока-пока, да, все, пока-пока, ребята.